Всем привет! Меня зовут Кузнецов Никита и это канал Настольный Теннис для всех. В этом видео я хотел бы поговорить о таком элементе под названием «Скидка справа». Итак, для чего этот элемент необходим? Он применяется при выходе из короткой игры и также он применяется при приеме подачи, то есть это активная фаза, тем самым вы можете сразу захватить инициативу или даже при определенном удобном приеме, сразу выиграть очко, сыграть сопернику, например, в живот или там, в центр, в какое-то неудобное место. То есть этот элемент позволяет захватить инициативу. Итак, мы рассмотрим сегодня три основных момента касаемо этого элемента. Первое – это выход на позицию. Второй момент – это э, сама фаза исполнения элемента. И третье – это выход на исходную позицию после исполнения этого элемента. Итак, друзья, давайте теперь посмотрим э, на видео без мяча, как он выполняет. Обратите внимание на движение ног. Левая нога при исходной позиции стоит э, чуть Впереди правый, как и при обычной стойке, но при исполнении элемента правая нога выходит вперед, при этом левая остается на месте и э, при завершении элемента правая нога также встает в исходную позицию. Что касаемо самого исполнения движения, э, движение по мячу осуществляется как бы с внешней стороны, то есть справа. Обратите внимание, локоть у вас должен быть не вверху, а смотреть вниз и э, соответственно работа ног. Итак, мы рассмотрели выполнение элемента, он называется «Скидка справа». Рекомендую всем его тренировать, это очень нужный элемент, позволяющий выиграть сразу же очко. И смотрим мой канал, ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии, в общем, проявляем активность и играем настольный теннис. Не сидим дома и идем на тренировку. Всем пока!